Бляха-муха, серебро. Чешуя, волк. Серебро. Да, серебро. Я смотрел, она старинная очень дорога Я на картах 1850 годов Ее прям четко определил Нашел Поэтому мы сейчас по злачному месту гуляем Наталья, привет, кстати Ждем ее на копе на следующем Да, надо ее с собой взять Приобщить к этому делу Но я боюсь, что если мы ее возьмем То она заболеет этой болезнью раз и навсегда потому что это такое увлечение интересно особенно когда находки такие чрезвычайно неожиданные ага попадают. шмурдяк например да почему шмурдяк? много интересного всякого попадается не всегда же ну да это просто я на видео всегда шмурдяк записываю ну да ну спасибо да ну вот кусочек от колокольчика тоже империя. Поверни. -то... Царского времени. Нет, а внутри. Колбасная обрезка. А, -а. а, -а. Нет а, пробка. пробка. Спасибо. Где-то я уже это видела. Снимай, -то. я уже... Не, когда ты реально найдешь монеты, это уже не прикольно. Ну потому что ты уже нашел, а потом раз, что это заново выкапывать. Надо хороший прибор иметь, чтобы уже наверняка выкапывать. Надо. Ну что там, ну. Брон, таки смирик. Ну и что это? Смотри. Сейчас посмотрим. Беронично. Ну это империя, походу, скорее всего. Советы, походу. Надо чистить. Что почистим? Да, ССР русская. Пробок нам не надо. Хватит уже пробок. О! Что-то нашел волк. В смысле? Не это такое? Не знаю, какие. Не знаю. Надо будет почистить. Блин, говоря нет. Ну. ну Цар скачет. Да ладно. Сейчас почистим. Не знаю, какие вы царские. Это нравится, Мне это нравится Потерял. Потерялась. <связывая> Что-то мелкое, слушай. Опаньки. Какой-то сплав, что ли? Какая-то хрень, короче. <связывая> ну почему именно хрень записываю, а? Так называется <связывая> <связывая> хрень. <связывая> ну, шмурдяк. <связывая> ну шмурдяк коп, копари называют. Почему, говорю, я записываю эту хрень? Как что то интересное, обязательно... Ну, давай что нибудь интересное. Колокольчик какой-нибудь опять. Было бы классно. Как будто каташ. Да, конечно. Прям... Прям стопроц. Ну, может и нет. Блин, так это... Что? Так. А зачем ты его в карман? Ну, чтобы не кидать здесь. А -а. Я же здесь еще ходить буду. <звуки> Ах, если бы не аллергия, получился бы хороший звук у видео. <сёк> Чихнуть, что ли, еще разочек? Какая-то медная опять медяшка. Медяшка? Кусочек. Ну, отдашь мне. какая-нибудь крышка, наверное. Может, монеты? Ну, ну, глубоко гуманит походу. Да, блин, замятый Ой, жалко А кто? Хрен знает Деньга, что ли Замяли может? до такой степени, что хрен знает? Не, знает. Ну... Что Не ну если мы предыдущую Павлов Деньга нас... Деньга? Да, Деньга. тоже 1735 год Наверное, где то Анны Иоанновны Э, Повлуши да. деньга, все клево, хорош ваня. Ну точно второй. Давай выкопай весь трактор, домой поедем. Понятно. Давай, давай, давай, давай. Еще? Не, это уже не трактор. А вот этот трактор. А, вот колечко металлическое. Она всегда как монета Бляха-муха, серебро Слушай 20 копеек Даже Царская СПБ Сохранщик вообще в идеале Какой год только? Непонятно Пока Бляха-муха, серебро, ты посмотри а. 1823 год Это у нас, по-моему Кто? Александр Первый, по-моему. Не знаю, не помню, короче. Блин, серебро! серебро, 20! ха Блин, как я обожаю серебро под... блин, ну, конечно, а кто же не обожает-то? Блин, слушай, круто! Что это? Это Не, подожди. Это не совсем проволок. Подожди, Какая-то штука. Медная. Крепление как-то. Крепление, да, как. Давай берем то Берем. Интересно. Это точно мина? Ну чё ты, блин, как я видео включила, так сразу не знаешь Ну-ка, Волк, говори, мина или не мина Не, это коровья лепешка. Очень остроумно А че он такой огромный? Ну они такие-то, перейти Блин, он тяжелый. Пока не протирай, засними его. Да, Екатерина. Пятачок Екатерины. Это нужно было рядом со мной говорить. А сейчас скажу это я. Пятачок Екатерины. Пошла чистить. О, пугается гирька. 17 век. На лапу, конечно. Ну, тихо. Понял. Ух походу Выпало, выпало вот он. Что там? Не знаю, что такое. Ложка, что ли? Угу. Серебряная, что ли, не пойму. С номером, по Это серебро может быть стать. Потому что темная сари какое. Да. Серебро? Да, серебро. А что это интересно? Было? Ложка. ложка, ложка. Прикинь, еще... Маленькая ещё... ложечка. Именная была, блин. Угу. Серебро, смотри, точно. Не было такого у меня еще сохранного. Вообще монету Ни видела. Нифига себе, вот это... Обалдеть. Подожди, покажи, по пальцам это не видно. М. Правильно, блин. Смотри, какой. Вообще шикарно. Да уж. Здесь песок, вот здесь надо ходить. Здесь я не ходил вот пока. Блин, почистить ее с водичкой плохо. Надо слегка, потому что она патину можно снять. А она патина прям такая прям. Зелененькая она. Вообще красивая патина. Железо а, бьет. Что сильно? Алюминька. Причем большой кусок, видишь? А он круглюшком еще. Поэтому бьет цветной. Полушка Петровская, кстати. Вообще 1727 год. Какое у нас разнообразие. Да, вообще Петры. Можно истории изучать. Петры. Блин, сохранчик вообще такой шикарнейший. Блин, редко в таком сохране можно найти. Но здесь говорю, песочек. Блин, супер. А хотел уже закапывать, да? Да, не, я не хотел, я думаю, найти все равно. Классно всегда. Давай, я вообще скажу, чистичай. Крутая вообще, я говорю, пипец находка. работаем с другой лопатой <смех> более орудие серьезное взяли да, вообще, ну, смотрите, есть. петровскую вообще тяжело прошло. прям не сразу давалось. да ладно петровская не сразу Палушка не сразу Это... не сразу мы повозились с ними ого сколько А, что нашел слушать пугается вс не пойму не пойму то ли печать что-то походу какая-то пломба ну пломба да пломба пломба на Кто-то у нас знаю, Сними. Я снимаю. Да. О, Отпечаточек даже, товарищи. Павел тоже. Ну, сохранчик уже такой, конечно, подкачал. Третий Павел у нас. 1797 год. Ну, здесь уже так бы поле уже такое, видать, раньше. Скорее всего, возделывалось оно здесь... В советское время удобрения заносились, это како, из-за этого Хамелеон. монеты. Да, из-за удобрения разъедает такие. Медь вообще она мягкий металл. Смотри, мы по дороге идем по старинной, и Павла потихоньку собираем. Ну да, кто-то им раскидывался явно, да? Ну как раскидывался, Тут же дорога старинная, говорю, Дальше сейчас пойдем чуть выше туда. Там, получается, три дороги шли. Одна посередине этого поля, другая по краю того, вот ну, там вот, где идут карьеры. И вот здесь дорога старинная, мы по ней сейчас идем, и как раз старинные находки. Она реально существовала где-то лет 300 назад. Здесь, я говорю, и чешуя выпадала, петры Поэтому здесь монеты будут нормальные. Интересные, по крайней мере. Место вообще очень перспективно. В плане находки, в плане поиска. Ну странно, даже крестов нету, обычно крестов много. Как Вайку ли пела, еще не вечер. Ну да, посмотрим сейчас. Керамика что ли, сори, керамика. Да, же не Вот такие вещи иногда приходится выкапывать. Ну как иногда? Постоянно. Да уж не скажу, что очень. Постоянно. Ну, обычно обходишь их стороной. Слушай, мы их выкопали сегодня. Три-четыре штуки, Макс. Угу. А сколько в земле осталось? Ну, мы-то прошли. В много что Лежит. Так идем по старой дороге. Вдоль. Идите, идите. Вдоль нее вот идут Находочки. Попадаются. Смотри еще. Мне нравится мне, конечно, копать сегодня вообще. Так, Смотри. что у нас тут в песочке должно быть хорошо. Я позволю. Хорошо. Раш... Ух ты, как... сохран. Полушка. Какая красавица. Смотри-ка. Полушка 1736 год. Обычно 35 е года, блин, смотри-ка еще аверс и реверс вообще отлично. Блин, нравится мне копать, конечно, шикарно. Посмотри. Анна Ивановна. Классная монета. В таком сохранении обычно полушки вообще достаешь. Они все убитые. Прям э, все затертые. А это прям вообще клевая. Вкусная, так сказать. <ролосить> Аппетит -э. угу. Сигнал крутой. Что за мелкая? Угу. Какая сучка непонятная Сучка? <свист> <свист> ну может и она Может пуговица? Пуговка Пуговка гирька походу В эти камушки наверное еще никто не ходил Первый проход. Зайти-то не близко. Тут самый сок. Сливки собирать, слышишь? Ну давай хоть одну. Вокруг здесь дел. Ого, точно. Наш личный Стоунхендж есть... Это есть лок Монета, бог ну и чья Не знаю круто катерина по моему или елизавета сохран конечно такой непонятный надо да, чисто на есть да все мы правильно идем на но ну, судя по толщине то это или елизавета или екатерина то есть 1700 годах Блин, классно Мы с тобой красавчики Это самое поле Здесь по полю очень много монет нахожу Вот так вот Дам вот дорогу Вдоль нее мы как раз шли Вот эта дорога усеяна монетами разных эпох вот. Вообще тут бить не перебить все это поле Огромное Монеты разные прям Причем разных номиналов Крупные попадаются Серебро тоже часто очень выпадает Хорошее поле Будем еще не, не один год здесь бить Будет, будет Шашлык из тебя будет вот. А сзади вот тут Как раз село Крупное село вообще Оно где-то по песовым книгам В 1500-х годах Первое упоминание было вот. Сюда приезжали выдающиеся Ученые-дипломаты 17 века Среди них как раз Мэйнберг был знаменитый, который останавливался как раз здесь, когда двигался с Европы в Москву. Ну что, прыгаем? Да, прыгаем. С разбегаю или так? Да не знаю, здесь вообще опытный немного включить. Да не шукай. Давай, если что, я обрежу. Я тебя ловлю Ура! Убираем хрень в карман, чтобы не мусорить В общем, чистим здесь поле Кто бы знал, какие у нас карманы уже От, да. от этой хрени что ли да я тебе отвечаю да ну чешуя волк реально чешуя а вот это уже серьезная вещь блин чешуя реальной чешуя вот это уже вещь где-то годов так сказать 15 века представь 15 16 век вот, пожалуйста, серебро тоже. Бляха, муха, нифига. Блин, я стал... держу в руках чешую это. Блин, которые находки лет 500, блин. Ага, пройди попробуй еще.